Здравствуйте! Сегодня я вам хочу побольше рассказать о разведении гульдовых амадинов. Итак, во-первых, с какого же возраста можно допускать амадинов к разведению? Для самочек это 10-12 месяцев, для самцов 9-12. С чем связаны данные сроки и почему нельзя птиц допускать к размножению раньше? Ну, Во-первых, это связано с тем, что у птицы будет сформировавшийся инстинкт выкармливания птенцов в случае, даже если потомство окажется крепким, птица не сможет выкормить детенышей. Сейчас в кадре вы видите еще не перенявших птенцов гульдовых амадинов и, и самочку черноголовую. Также вторая причина это невозможность разнестись. У самки могут возникнуть проблемы и яйцо может, к сожалению, засреть в яйцеводе, что в свою очередь приводит гибель гибели птицы. Слабое потомство и также неоплодотворенные яйца. Ну вот, предположим, птицы уже подросли, все перелиняли. У них крепкое здоровое оперение. Как же подготовить птицу к разведению? Что надо об этом знать? Ну, в первую очередь это правильный рацион, надо вводить постепенно различные мешанки из фруктов и овощей, давать корма с витаминными добавками, в общем сделать рацион птицы богатым. После подготовки птиц можно посадить в отдельную клетку самца и самочку. После чего, через некоторое время, если пара сложилась, происходит спаривание. Как же зачастую у амадинов это происходит? У них есть такая специфическая вещь, как брачный танец. Птички подпрыгивают, хохлятся, поют. Самцы издают трели, а самки, в случае, если ей понравился самец, в ответ двигают хвостиком. Несмотря на возраст, птицы иногда могут очень рано показывать желание размножаться. Но самое главное, чтобы птица была здорова и по возрасту подходила. Сейчас у вас в кадре находится Амадин Гульда синего цвета. Это достаточно редкий вид. Считается, грубо говоря, Некий гибрид искусственно выведенный вид, иначе, говорят, ошибка природы. Что же надо еще знать о разведении? Как и всем другим мамадинам, в брачный период и во время выкармливания птенцов должно преобладать, должны преобладать различные добавки с кальцием, чтобы сформировалась скорлупа чтобы она не была чересчур тонкой. Сейчас я вам хочу показать, у меня еще птички, сейчас у них период размножения у гульдиков. У меня сидят две пары. Сейчас в кадре девочка, гульдовая мадины, тоже синяя. И самец. Ну, во-первых, как же отличить самца от самочки? Грудка у самочки более... Блеклая, светлая, у самца более яркая и насыщенная. Также копень самцы издают яркие звонкие трели, а самочки просто пиликают. Для разведения гультиков обязательно надо ставить гнездовые домики, что является неотъемлемой частью разведения. Ну, это вот такая вот коробочка небольшого размера. С отверстием дуплом. Но пока что это все, что я вам хотела рассказать о разведении гульдовых амадинов. В следующем своем видео я вам расскажу о скрещиваниях и какие скрещивания гульдовых хамадинов допустимы.